Ну вот, все дачные дела надо помаленьку завершать. Тут вон кустик как вырос этой красивой э, о, господи кустарник-то с пушистыми цветочками. Смородинку. Тут уже гортензию укрыла. Роза у меня все никак не может отсвести. Поздно начала. Это вот та, которая не пахнет. И шиши ее с удовольствием ест. Я думаю, еще постоит маленько. Вот это вот ароматное у меня. Это турецкая гвоздика чуть ли не в цвет пошла. Клубничка вот тут краснеют листики. Малина вон еще висит. Тоже мне задумала цвести мамин флоксик. Это Надюшкин водосборчик. Это тоже мамин флоксик. Я его рассадила. Прям кустики такие хорошие пошли. Гортензия. Это у меня что-то красная смородина чахнет. Это вот Калина, это Бангладеш, которая Булданеш. Ну, в общем, помаленьку вот хочу завершить уже все посадочные работы. Тут клубничка, вот, кустяры разрослись. Тут пиончики все подстригла. Еще вон флоксы доцветает. Погода прохладная, но терпима.